Авик. Совпадение подарочек ли это? Не думаю. Что там, Рагнарек как твои делище Как самочувствие, как настроение? Армия 150. говорю, тоби. Мне тебя жаль. Меня жаль. Почему? У меня все хорошо. Армии 150 Алеона. Алена, Алена даст. Не, ну реально, ну я вот потратил 5 лет своей жизни. И только-только вот под пятый год у меня начало что-то получаться. А вы ничего не делая, а хотите. Армии 150 нет, тебе мне не жаль. Пошел ты в опу, понял. Вот туда вот скажу так у меня все начало налаживаться как только от меня ушли по судьбе какой то может быть так должно было быть от меня ушли люди которые были для меня друзьями армия 150 я казала что мне тебе не шкода на за все добра. сейчас убьют опять МК из рулетки, поздравляю, они себе. Ты теперь донатер. Теперь всем будешь... <Слышко> <Слышко> Игорь, 150 там... Я умер, короче. Твич-канал, ребят. В профиле тиктокая ссылочка, перейдя по которой вы можете также подписаться на телеграм-канал, инстаграм-канал. ЗЕВАК1500, обсуждайте тату, я устал гарного стриму Радной. Можно вопрос? Шта, что? Яйцо в лицо, вы что творите? Ладно, неси яйцо. сейчас твой выключу стрим, это у меня такое эхо идет. Армия 150, что слыцо слышу? <laughs> что вы делаете? Что у вас тут происходит? Забей, Но ну, я ему долю дал. Он вот а тут хиляется. Это пистолетные дрыщи. Сергей, 500, привет, привет, привет. Что не они... Так, отклуй, ну, это конечно. Топ, я топ, 4 -2. Серега, да. спасибо от души большущая, Серега. Дешевый, ребята. У меня сегодня вы просто вообще капецкие.